перед пустым залом и все не так идет как мне казалось я пропал уже нет известий слова без месте по-прежнему чести на звезды одинокие в небе мы с вами уходи туда где я еще не был находи то что хорошо а следом пока истина в сердце а остальное на показ все забито. Все забыто людьми, нет желания жить И видеть этот мир, все потеряло смысл Что нас отпустит, тут каждый сусил С ними кори грустный, душа хочет слышать Твой голос в ритме соло, ведь я этим полом Дай мне услышать твой голос в ритме соло В ритме соло, затеряться в пустоте пачек И мы давно уже не на троне Пусть сердце так скачет, как выстрелы этих патронов, жизнь как экзаменная экзамет, Видеть матери от а совседины, Глаза наполнены слезами. Лучше всего золотая середина. Борьба зла и добра только во вред. История терпит то, что вторит детям Ошибки времени системы, я уверен в этом Все шито белыми нитками на черной материи К черту растения, что растерялось Все ценности черств души, в которые целились Сначала мы его сушим, потом оно нас так же, даже хуже Мы среди оставших и скоро станем старше Но мне не страшно, вверх бы только хлеб, соль Сейчас, Но нарочно хочется больше, вот хорошее с плохим Учимся совмещать, найдите повод, что брэп я бросил Но этим полом я, этим болен Напои мне песню без слова, в ритме соло Вдохновление приходит ведь виде бессонницы Затерятся в пустоте пачек И мы давно уже не на троне Пусть сердце так скачет, как выстрелы Этих патронов Жизнь, как экзаменная на Видеть матери от соседины Глаза наполнены слезами Лучше всего золотая середина Затеряться в пустоте от бачек И мы давно уже не на троне Пуль сердца так скачет, как выстрелы Эти патронов. Жизнь как экзаменная и экзамен. Видеть матери от соседины Глаза наполнены слезами Лучше всего золотая середина